Всем привет, с вами Макс Риск, игра зуба. Еще скоро не добавили 3 на тригггер. А говорили, что скоро добавят через 23 часа. Ну не знаю, возможно я раньше записываю. Ну в общем, есть идея, как это проверить. Блин, смотрите, скрины. Так, зайдем в стаут. И смотрим последняя запись. Два дня назад. Не нужен ну день, день прошел. Но они говорили примерно а. неделю, вот пять дней назад. Скорее всего через там два дня. Уже будет неделя, они там обещали. Ну что ж, откроем сандачок обычный. Так, кто сейчас не поставил лайк, пожалуйста поставьте лайк, но статистика что-то упала по лайкам. Так что давайте-ка влепите лайк и у вас выпадет то, что у меня и вам руки. 3, 2, 1... Не, ну так себе. В общем, золотой сундук открываем. Там явно что-то хорошее. Прям сейчас, кто не подписан, подписывайтесь, кто не поставил лайк. Поставьте лайк и смотрите сами, что вам сейчас выпадет. И мне тоже, конечно. Хомана! Эээ, ну, что-то сегодня не такой день. Вот, события, события. Люблю эти коины. Они нам скоро накопят. Там у нас уже скоро 4000 через 28 дней. В общем, сегодня мы прокачаем кого-кого-кого он. -кого -кого? А Ну-ка смотрим. Ага, Пайпер, смотрите. 800 скоро будет. А, в общем, я хотел прокачать Моли. Давайте за Моли все-таки. Да. да. Все-таки прикольно за Моли играть. В общем, напишите в комментариях, какие вам видеоролики нравятся. Да, мы читаем комментарии. Их и пока что не так уж и много. Так, так, так, ух ты, вы это видели? Тихо, тихо, чего мне лагает? Эй, я думаю, они починили. Так, нечестно теперь, все, ухожу, ухожу. В общем, нужно было ХП брать, хп брать, точнее, панду брать. Ну, прикольно, теперь я могу уходить из боя, так, это обычное. Ну, забирай я хотя бы... То, да, блин, ну, не обижайте меня, блин, скоро вырубят, кстати. Что, Wi-Fi не так. Так что там так. Так, что делать, друзья, вот когда два охотника... Против животных. Что делать? Пытаюсь, пытаюсь, друзья. Пытаюсь. хобана хопана. Так, так, так, так. ХП. Не, ну я профи стал. Профи стал. Так, поворот, поворот. На автомате, конечно. Ну все затащили. Я думаю, что мы умрем Я буду такой шаги. Как так? Один кубок. Так, о там агрессивный смолик. Кстати, вон флаг. Сдаюсь. Флаг, сдаюсь. Кстати, когда мы ставим флаги, мы выстребываем из кустов смотрите смотрите вот вот вот когда кидаем бомбы мы выстребиваем что прям не замечательно хобано 4 4 4 4 4 4 4 она, 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 ну что ж такое, они полезны. Вот, спасибо большое. Так. Блин. А, э, ага, понятно. Эй, слушай ты, а ну верни. Ох, хитрец, он забрал все таки летающий муж. Хоп она. Блин, блин, блин, мне еще лагает. Ааа, -а -а. блин, блин, блин, что делать, иди сам. А, -а, -а блин, ой, отстаньте от меня. Блин, что делать с зайцем? Вот а иди сам отсюда. Ух ты, вырубили. Так, давай, помогай мне, чувак. Давай, давай, давай, давай, красавчик. Давай, давай, давай, давай. давай. Ну, что ты не делаешь, ничего, блин, бесполезный ему. Вотающий муж. Давай, давай, давай. Уходим со огня, я боюсь огонь. Так, уходим, уходим. Так, так, так. Хлована. Так, хлована. Так, у меня там шум идет, да? На заднем фоне. Фе -фе -фе -фе -фе -фе. Так иди сам, мне нужна регенерация В общем я тут буду загорать Потому что тут у нас все есть Какие нужно так, Нужно конечно так сделать, сэкономить В общем у нас все хорошо Я чувствую что мы победим Если постараемся Блин я стал профи кстати Я такого никогда не умел делать Что? Что-то захотел да? Давай, что, умер? А, вон он. Так, все, все, вс, окей, окей Хоп-хоп-хоп. Один на один бой. Так, вс, я понял. Эй, эй. Заяц понял тебя. Давай, хоба наделаем. А там ближнего боя. А. Что боится? Хоба наделаем. Ай-яй-яй-яй. Ай, ай, ай, заяц, блин. Ага, у не тоже, конечно, тоже туго. Ну все, друзья, язычно, Блин, где музыка? Э -э не банит за музыку этой игры. Кстати, ссылочка будет в описании на крутой плейлист. Пицца. Хорошая пицца, отличная пицца. Прикольная была серия. В общем, я не слышу музыку. -э слышу только шумы. А так, так, давай-ка. Думаю, может, нас не забанят, если мы уже канал ведем очень даже хорошо. Так что можно музычку забанят, но... Придется Браво Старс снимать. Ссылочки на мой канал Браво Старс в описании. Что у нас не забанили, то есть запасной план. Да, я уже боюсь, что меня могут забанить. Меня уже забанили вроде бы один, второй, ну может, третий канал. 2014 год, 2015 год, 2016 год, 2017 год. год я изучал YouTube, понятно все было. 2018 год пытался Там наверное тоже бан был 2019 год Подождите я же улучшить 2000... Я же начал 2017 К началу К началу Нам был 2016 а Потом к началу Кстати есть старый канал Если вы хотите чтобы я вам показал Он остался только пароль забыл Не пароль знаю Да пароль знаю Только вот и ввиду дан я же двухмерный пароль поставил что же мне делать между терном телефона подожди что делаешь не что он не вырубил отлично в общем если хотите эту историю то с вас конечно лайк подписка на youtube канал через там пару лет пару год возможно я расскажу Блин, что-то дробовик долго набирает поворота но он тащерный но он тащерный там есть туповый дробовик бронзовый давайте идем к нему Бронзовый дробовик. О, бомбочка бронзовая. Ай, ё уйди, уйди, уйди, чувак. Где он там? Ховно. Что, что, получил? Получил. А, кто виноват? А, не, я виноват. Ё-моё, бедный заяц. Давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай. Выруби... Вырубим золотого. Золотого. Иди сюда. Блин, не вырубай мне, пожалуйста. Блин, косы, косы, я знаю, что я косы. Хп-хп-хп. Да все, я хп хочу взять. Давай, давай, бери, бери сам. Что он взял? Блин, лисенок офигевший. Он берет сюда быстрее, чем я. Ставьте лайк, если вам не нравятся эти лесенки. Они за пару секунд забирают все. Ну, у них мало хп, это отлично. Хоть что-то. Красавчик, красавчик. Давай, давай, хп тоже возьмем. Давай, давай, давай, Ну и что ж стоишь, давай, мышь помогай. Ай моё крутая пушка. Вау, лего, лего, лего. лего. Да, легендарное оружие. Если вам хочется новых мини-игр, а то соло, соло, соло в зубе игре, то напишите напишите комментарии, буду обращаться к разработчикам на Facebook. У меня аккаунт есть в Фейсбуке, поэтому можно с ними поговорить. Так, где лисенок? Он что, умер? Да ладно, <свистит> ёма, иди сам. А, вон он, регенерация. А, хочу взять регенерацию, О, хитрец. Ладно, обойдем, обойдем. Заяц умный, заяц обойдет. Смотри, смотри. Не заметил, а я заметил. Айси больше. Я слышу музычку. Пиратский бой. Так, жалко, что я не пират. Карта маленькая, 9 игроков. Они где-то здесь прячутся. Явно прячутся. Так, он понял, что там. Он такой, ч за... Я такой, ну а... Вырубил, вырубил рубил отстань от меня. е отстань. Уходим. Блин, серьезно, потери. Кассой, да? Так, так, так. П прошу, прошу. Блин, я не успел. Но ну, я хоть его сбил. Хоть какое-то место занял. а не 7 да. Ставьте лайк, хоть за этом. пиратский бой отлично музыка только авторские права мне не банти посмотрим насчет этого если авторские права то все ролик не продвигается да да да это музычка в общем ну что ж ты готов за искать макс издавая музычка такая спокойная, в общем мы это сделаем музычкой. Давно я не записывал с музычкой, это уже 18 серия. Ссылочка на семнадцатую серию будет в описании и ссылочка на прошлую серию, а следующую тоже будет, но ну, через там пару дней, а, как пару дней, через 24 часа, по-моему, или через 23 часа, ну в общем время каждый день в девять восемь, как просыпаюсь, все-таки школьниклы. А когда уже будет школа, то нужно подумать о графике. В общем, если меня забанят, то все. То конец. Если хотите, чтобы меня не забанили, то нужно лайкнуть это видео. Ну, конечно, это еще мало видео. У нас есть побольше видео пиратский бой. так тихо-тихо хопа делаем. Ох ты ё мое! давай его убивай этого ты, ты, ты, что ж я спасибо большое что мне помогаешь настоящий муж так давай Хована. попали он такой чё за как ты делаешь это я такой не ну мне нравится сейчас вырубим его пока ничего не продумаешь это плохо будет для тебя да ну извиняй Блин, он умный. Вырубил, вырубил, вырубил. А, уйди отсюда. Ой, хитрец. Спасибо за хп. А, не, не спасибо. Где хп? Летающая мышь, где хпшка? Сейчас вырубит. Не, не, не. Записывай Ролик, Отстань. Это очень важный Урок для гайдов. Гайды, я гайды записываю. Это же очень главное. О, лев. О, хп. Спасибо большое. Удача все таки улыбнулась. Ой, еще золотая штучка. Так, уйди, уйди, уйди. -мо, моё чё я за ФК-шу? Чё я ФК-шу, а? Вот как так понимать? Так, уйди, уйди. Заберём. Давай, давай, давай, отлично. Он в доме, он в доме. Хопа, надел ему засаду. Так, поворот, поворот, ворот. Так, так, так, так. Отстань ты меня. Отстань! Иди вон! Так, давай, хп. Ну блин, ну летающая мышь, спасибо большое. это думаю, она ничего не дает теперь мне. Думаю, она обоганолась. Думаю, нужно писать разработчикам. Но пока что они все исправляют, так что я еще ни одного сообщения не написал. Отстань от меня. Я тут думаю разговариваю, гайды пишу. Фу, прячется, оно а ну иди сюда, а? Хова надела ему. Да, мы тебя заметили. Все-все-все, я пошел, я пошел к себе. Пока. Ему он злится, злится. Бежи, бежи, бежи. Бегу, бегу, бегу. Давай, давай, давай, давай, беги, беги. Лев еще один, Леонардо. За мной именно охотится. Иди отсюда. Так, плюс 12 кубков. Да, блин, достали меня. Бедный зайц. Так, он тут что-то знает. Хована делаем ему. Он такой, чуза за... Ох, ты такой хитрый. Хована. Блин, нас очень мало хп нужно. Топ-4 занимаю, да? Лев за мной пошел, ясно, всем. Блин, не успел. Вот лев всегда убивает сам слабых. Вот хитрец, мелкие Дали бы мне такого, я бы всех затащил. Кстати, у меня только третья сила. В смысле, третья сила против меня? Эй, у меня седьмая сила, по-моему. А, ага, второе место занял. Этот баг занял первое место. Говорят, конечно, то бык. Так, седьмая сила против Леонарда, третья сила, Я вообще не понимаю, что Леги топовые? Где мои Леги, эй? Я еще ни, ни одну Легу не взял, не выбил. Кстати, даже Брау Старс не, уб... не выбил ни одну Легу. Странно очень. Так, что можно прокачать? Не, я думаю, нужно прокачать, когда уже будет задание какое-то, чтобы получить дополнительные монеты. Как это узнать? Ежедневные миссии. Открой 7 ящиков. Ладно, всем удачи, всем пока. Подписывайтесь на наши YouTube каналы в описании. Слева от вас, справа от вас, слева внизу, справа внизу. Есть подсказочки. Нажимаете и смотрите эти данные видеоролики. Всем удачи, всем пока.